Друзья, всем привет! Это Илья Рахманин. Мы снова в Сочи на ремонт лодки СЭЦ дизельных моторов ка 4 Ставим новую прогулку. Диме старая совсем развалилась. Ремонт не подлежит. Также мы поменяем втулки на шкварнях. АТФ-ку гидроподъема Здесь втулочки стоят. Мы меняли раз здесь тоже две. Плюс сальники, новую колонку на шкор. Плюс мы снимали левую колонку, поставили новую, правую. Откачали вот с этого бачка и с этого бачка АТФ ку старую, залили новую. откачали антифриз чтобы вот здесь вот подтекала под вот этой резинки резинок таких новых нету Поставили герметик соответственно на том моторе и на этом моторе то же самое вот здесь у них течь это прям проблема потом мы поменяли здесь вот эту муфту новую поставили колечко на обратке на трех форсунках раз, два, и там третья. сейчас все это высохнет, зальем антифриз, будем запускать еще нам надо с тем генератором разобраться он что-то у нас не заводится еще мы поменяли ремень на генератор поставили оригинал здесь был бы не оригинал, он большего размера не натягивался тем временем ребята занимаются покраской простайки пока мы занимаемся блинечко, они шкуры красить помажут. так вот друзья мы все доделали наша командировка подходит к концу сегодня вылет обратно сегодня в два часа будет спуск на воду и тест выход в море и тест проверка нашей работы Well 进入城区行驶。